Всем привет! С вами Валентин. Сегодня наша рубрика «Ответы на вопросы сделай сам». А именно касается. отвечать мы будем на вопросы, которые касаются шкаф-кровати. Прислали мне несколько вопросов. Я решил сделать видеоответ, потому что расписывать в письме можно что-то немножко не понять. Если описывать просто словами. Значит, первый вопрос от Павла Почему длина нижней планки изделия номер 6 1502 мм, а верхняя ангрессоль изделия, изделия 8 и полочки изделия 10 длиной 1506 мм. Значит, показываю изделие номер изделие номер 2 о, извиняюсь, изделие номер 6 это у нас нижняя планочка вот она, мы ее видим. Это изделие номер 6. 1502 миллиметра. А верхняя, вот эта часть. 1506, изделие номер восемь. И изделие номер 10. Это полочки, которые идут на всю длину внутри шкафа. Мы их видим, три штуки. Они тоже 1506 миллиметров значит отвечаю почему изделие номер восемь у нас идет вплотную к стенкам шкафа на всю длину это 1506 миллиметров изделие номер 10 также же само идет на всю длину это полочки поэтому тоже 1506 изделие номер шесть изначально задумывалось так, чтобы оно крепилось при помощи магнитов и его можно было доставать. Вот мы видим, что оно у нас по длине, вот короче, есть зазор, щель. Но из-за того, что пол очень неровный, вот мы видим, тут есть вот здесь щель, вот здесь очень плотно. Я забивал ее туда киянкой. И она стала настолько прочно, что достать ее уже оттуда достаточно сложно. Но возможно. Поэтому никаких магнитов я не ставил, а просто вставил, забил эту планку. Так что для вас в чертежах эта планочка рассчитана для того, чтобы крепилась на магниты. Ее можно было снимать. А, ну, здесь все, я думаю, понятно. Вопрос номер два. Тоже от Павла. Значит, почему длина нижней планки изделия 6 а, этот, на этот вопрос мы ответили почему ширина нижней планки 545 мм а ширина верхней инпрессоли изделия 8 и верха изделия 2 600 мм значит изделие номер 8 опять таки вот оно изделие номер 2 вот оно, в самом верху это крышка оно у нас на всю ширину боковых стенок. Поэтому оно 600 миллиметров. Значит, по поводу изделия номер 6, я так понял, что Павел ошибся, и он имел в виду не изделие номер 6, а низ шкафа. Вот он. Он над планкой идет. Он у нас 545 миллиметров, вот мы видим, он не на всю длину шкафа, а он 545 миллиметров дно, потому что при складывании угол шкафа закрывается по определенному радиусу, и чтобы не зацепить нижнюю часть, его надо размещать ниже, то есть, чтобы был достаточно нормальный зазор, когда шкаф складывается, и чтобы не исчёсывало с части вот нижнюю часть шкафа и почему я сделал его утопленным внутрь потому что я смотрел фотографии шкаф кровати и везде делают утопленными туда заднюю часть потому что когда смотришь вот так вот сверху щели не видно она вообще не бросается в глаза если бы эта часть была здесь вровень, в ширину то нам бы пришлось все равно оставить щель, ее бы было бы очень сильно видно, это было бы немного ну, некрасиво, не эстетично. А так, когда мы смотрим на шкаф кровать в таком положении, никакой щели мы не видим. Все выглядит достаточно аккуратно. Значит, и еще один вопрос у нас от другого подписчика. Значит, по поводу ножек. Как устанавливаются ножки, я что-то не понял. Можно подробности или все схемы на почту. Схемы для ножек я никаких не делал, потому что они устанавливаются очень просто. Я сейчас вам покажу. Значит, что мы имеем. У нас ножка поставляется с такой вот частью в которую она прячется ножка имеет квадратную форму у основания дальше она идет круглой формы для того чтобы проворачивалась то есть принципе, ее такой достали и обратно засунули и вот так вот она стоит ровно вниз ставится на пол как она крепится вырезаете в ДСП квадратное отверстие аккуратно в размер части куда прячется ножка на этой части у нас есть три отверстия. Там сбоку металлическая планочка изнутри. Сделана вот под винт. С одной стороны мы вкрутили винт. Вот мы видим изнутри эту ножку. Вот эта часть. И вот там вот виднеется боковая часть этой ножки, которая прикручена саморезами. Здесь у нас два самореза. Вон, второй. А к этой стенке вот, у нас прикручена винтом. И все. За счет того, что сама кровать опирается на ножку сверху через ДСП, плюс вот этот винт и два самореза, этого достаточно, чтобы она очень крепко там держалась и с ней нету абсолютно никаких проблем. Она не шатается, не расшатывается. вот Поверьте, уже целый год пользуемся кроватью. Никаких проблем с ней нету собственно, прячется вот таким вот образом. Ну, как-то вот так. На этом все. Я надеюсь, смог ответить на ваши вопросы. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.